физически сильнее мудрее и так далее мани или муни муни мани, муни муни махамуни муни есоха читайте такую мантру муни это сильное существо а для того чтобы быть красивым манжушири либо Ши, либо этому, либо м -м, Кришне, потому что Кришна был красивый, он женщинам нравился Считается, если человек не может выйти замуж, если женщинам не нравится, если женщинам мужчинам не нравится, то нужно читать мантру Кришны Влад спрашивает, да, посмотрим, что ожидает Влада Влада ожидает работа, она ему ожидает, и эта работа будет связана с тем, что он будет обретет в скором времени работу, и она будет связана с тем, что больше всего будут работать в этом всем глаза. То есть это работа компьютерщика, аналитика, чего-то, что связано с управлением.